Что же такое Сада Сати? Здравствуйте, мои дорогие. Очень рада, что вы смотрите меня. И сегодня мне хотелось бы рассказать о Сада Сати. Очень многие люди волнуются, переживают, что же будет, когда наступит этот период Сада Сати. И иногда волнуются неспроста. Почему? Что же происходит? Отвечает за этот период планета Сатурн. Личность планеты Сатурн зовут Шани. На самом деле это справедливейший и справедливейший. И время этого периода Сада Сати – это когда мы получаем плоды наших поступков. То есть все мы совершаем поступки каждый день. Мы каждый день ставим перед выбором съесть яблоко или съесть грушу, да, или там банан сказать человеку в грубой форме или сказать в вежливой форме, найти слова благостные или слова сарказмом, да. Мы каждый день стоим перед выбором поехать на такси на работу или на автобусе, да, и так далее. И вот эти вот, все, все эти поступки, они скапливаются. И когда приходит период садосати, мы, все равно, что вселенная нам присылает счет, да, счет. И мы по этому счету должны оплатить. Не деньгами чаще всего, но ну, иногда и деньгами. Да? Но если деньгами взяли, это иногда даже лучше. Чаще всего происходят какие-то события. И вот когда человек совершает благоприятную карму, да, то есть он совершает благоприятные поступки, то его период садосати становится достаточно приятным, как белая полоса. Двери сами открываются, что-то происходит, какие-то знакомства вовремя произошли кто-то э, вовремя позвонил, позвали на работу с большей зарплатой и так далее. Все складывается очень хорошо. Те, кто совершает неблагоприятные поступки и думает, что «а, они так сойдет», да? вот с теми начинаются проблемы. В период садосати у них начинаются просто серьезные проблемы. Они начинают э, платить поступками, начинаются аварии, начинаются там, потери работы, э, все, что только может человек плохого себе представить, все это происходит вот именно в такие периоды садосади. Этот период длится 7,5 лет, это достаточно длинный период, и к нему желательно успеть подготовиться, совершить как можно больше благостных поступков, иначе его будет пережить очень сложно. Бывают ситуации, когда люди не переживают такой период и умирают именно в этот период садосади, когда он очень сложный, очень жесткий, когда он приносит очень много расплаты за свои поступки. И что же тогда делать, да? Что же тогда делать, да? Как же подготовиться к такому периоду сада-сади? Ну, в первую очередь, совершать благостные поступки? Это служение старшим, это общение со старшими, уважительное отношение к старшим. Очень любит Сатурн, когда мы кормим ворон. В его жизни была ситуация, когда ворона спасла ему жизнь, и он очень благодарен этим птицам, и очень благостно к ним относится, и очень радуется, когда люди кормят э, ворон. Если нет ворон, значит, любых каких-то птиц кормить. Э, суббота – это день э, Сатурна, чтобы его прокачать. Нужно читать ему мантры минимум 108 раз. И лучше это четыре круга по 108 раз, да, чтобы как можно быстрее прокачать. На самом деле планеты хотят с нами дружить. Они не хотят каких-то конфликтных ситуаций. Они хотят с нами дружить. И чаще всего мы своими поступками отталкиваем общение, с благоприятное общение, и не даем возможности планетам общаться с нами в позитивном ключе, да, то есть своими поступками. Когда мы совершаем как можно больше благостных поступков, то планеты начинают с нами дружить. Питание. Когда мы исключаем мясо рыбу и яйца, мы гармонизируем сразу все планеты. То есть такой человек становится благостный, ему гораздо легче пережить такие сложные периоды, как сады-сати. Да? Люди, которые кушают мясо, у них начинаются серьезные сложности, то есть они пребывают в гуне, невежество или в гудне страсти, и этот период проходит гораздо жестче. Более жесткие такие наказания приходят, но они справедливы Если человек начинает вспоминать свое прошлое, что он делал, то он обязательно находит причины этого, этих событий. Поэтому стоит подготовиться к этому, к этому ваш, вашей жизни периоду, и пройти его уже как можно лучше для вас. Что же нужно делать, чтобы подготовиться? Да? Читаем мантры. Есть такие катхи, лечебные катхи можно найти в интернете. Да? Катхи планетам. Это в переводе на русский обозначает сказки. В них можно услышать, кстати, истории достаточно жесткой расплаты в такой период садосатия. Лучше узнать об этом заранее. На этих сказках люди плачут. И освобождается очень много негативной энергии, превращается в позитивную, трансформация происходит. Это очень мощная чистка такая. Очень рекомендую эти сказки обязательно использовать в вашей жизни для того, чтобы вам становилось легче. Мантры, сказки, поступки, да, самые главные поступки, благотворительность. Чем больше мы делаем благостных поступков, чем больше мы общаемся со старшим поколением, помогаем им, служим им, тем больше к нам поворачивается лицом Шани, и тем больше он нам приносит хороших результатов наших поступков, да? благостных подарков, тем больше. У кого уже начался такой период или у кого идет такой период, нужно срочно переходить к этим аскезам, да? то есть это сказки слушаем по субботам, мандры читаем по субботам, от 108 до 432, можно больше, да, то есть у кого сложный, сложный период, значит, больше читаем. Переходим на питание, хотя бы по субботам делаем питание из фруктов, да? то есть это тоже будет уже служение Сатурну и гармонизация отношений с Сатурном. Что еще, кормим ворон, да, кормим ворон, кормим занимаемся благотворительностью, да? то есть есть такие практики, сева называются, да? когда кормят голодных просадом, да? это освященный едой, едой, над которой прочитали мантру божественную. Она несет уже в себе благостную энергию, и вот эти люди бездомные получают вот эту вот возможность прикоснуться вот к этой благости. То есть это тоже очень хорошо помогает улучшить нашу карму в том числе. Так что, в принципе, если вы знаете, как защититься от этого, то всегда есть выход. Да? Делайте благостные поступки, благоприятные поступки, чтобы ваша жизнь становилась с каждым днем лучше и лучше. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!